Алексей упомянул одну из вариаций взгляда на жизнь и смерть. Это такая, с одной стороны, несколько сюрреалистичная вариация, о которой много пишут исследователи, в том числе и не только фантасты и около того, но и ученые, которые глубоко погружаются в вопросы изучения квантового мира. И высказывая предположение, что, в общем-то, Смерти не существует ее как таковой, потому что прекращение существования в одной плоскости, в одной реальности является основанием просто для перехода в другой реальности. Причем переход начинается аккурат с последней точки сохранения. То есть факта смерти не присутствует. Факт смерти присутствует для тех, кто остался в прошлой реальности. Твой переход выглядит именно так для них но для тебя является продолжением жизни просто с той, с, той, с той точки, с которой ты сделал последний сейф. Последний сейф делает как раз первооснову смерти. А то, что отображается для остальных людей, оно отображается согласно традиции, в которой он присутствует. Если в этой традиции принято видеть разлагающийся труп, значит, все так и будут видеть. А если в какой-то традиции принято видеть вознесение на небеса, значит, они так и будут видеть или просто исчезновение из пространства, стирание из памяти. Ведь многовариантность событий позволяет присутствовать в какой угодно форме.